Почему «Кадиллак для мамы»? Однажды мне написал один ведущий, что заказчица очень его благодарила за мой номер телефона. Просто я у них вел мероприятие, на что он ей ответил. Ну, а я-то тут при чем? Я просто дал номер телефона. А старый добрый «Кадиллак» Валерий Щигинцев, собственно, и сделал всю эту работу. Отсюда и появилось название «Кадиллак для мамы». А еще, когда мои клиенты будут спрашивать, а вы медийный человек? Я буду с гордостью говорить, что да, я снимался в сериале «Кадиллак для мамы». Один из моих любимых фильмов «Достучаться до небес». И если вы помните, там, один из главных героев подарил своей маме розовый кадиллак, такой же, как у Элвиса. А вот в нашем сериале «Кадиллак для мамы» мы коллекционируем добрые, хорошие поступки.